Всем привет, с вами Дмитрий Урсул. И в этом видео я хотел бы поговорить о очень полезной функции, но редко кто о ней знает и кто ей пользуется. Называется MIDI Chase. А, собственно, она, что она делает? Она позволяет слушать звук ноты, MIDI ноты, в скажем так, середине и ее звучание. Ну, сейчас звучит, наверное, непонятно, но я, я вот сейчас вам проиграю музыкальный фрагмент, который у меня здесь есть, и э, расскажу такую частую проблему при работе вот с MIDI, с набрасыванием партий которая раздражает и приходится ненужные манипуляции лишний делать и как это решить, собственно, с помощью этой функции MIDI Chase. Давайте послушаем. В общем, в чем идея? Идея в том, что вот здесь вот есть, например, такая достаточно протяжная партия э, синтезаторная, которая тянется несколько тактов в некоторых случаях. И давайте попробуем, например, вот я хочу вот послушать, вот мне вот интересен вот этот аккорд. Я ставлю сюда проигрыватель, плейхед э, точнее, и запускаю воспроизведение. И я слышу, что вот это, этого инструмента просто нету. То есть я вот хочу сейчас сделать, как подредактировать что-то. Вот хочу, например, зациклить... Э, вот этот допустим вот это место чтобы ну просто послушать как гармонически правильно ли усажен вот этот аккорд допустим таких ситуаций может быть много и вот этот инструмент просто не воспроизводится так как по умолчанию у нас миди инструменты реагирует только на начало ноты и на конец ноты то есть вот эти два места которые, по сути, посылают сообщение нашему устройству, в данном случае это синтезатор, когда звук запустить и когда его отпустить. А, ну, думаю, это понятно. Но, а, скажем так, а, команды в воспроизвести звук с середины у MIDI так таковой нету. Поэтому, когда мы воспроизводим звук вот где-то вот отсюда, то у нас, естественно, MIDI ничего не, не реагирует, потому что здесь нет знака с начала звука и нет окончания звука. Вот, такая частая проблема, из-за этого приходится постоянно возвращаться в на начало квадрата, когда нота берется, чтобы все услышать, потому что в данном случае, например, это такая достаточно фоновая партия, и в принципе, без нее можно и какие-то решения принимать. Но бывают треки, где, например, звучит какой-то очень важный пэт, на котором вообще строится вся аранжировка. И когда нужно быстро что-то подправить, например, барабаны, рисунок ударных, там фокусируешься, например, на каком-то брейке. А по у тебя не звучит, но ну, это явно мешает вообще работе грамотный а, то есть восприятию трека а, таким, какой он будет. А, для этого, собственно, чтобы решить эту проблему, есть функция MIDI-chase. Она настраивается у нас в настройках.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 И здесь вот мы можем поставить галочку на notes и sustained то есть ноты которые находятся в удерживании с того момента где мы их воспроизводим они будут как бы лоджиком автоматически распознаваться что воспроизведение было где-то раньше но эту ноту нужно произвести то есть грубо говоря сам лоджик уже будет отслеживать вот эти все ноты в тот момент когда мы запускаем и посылать на то или иное устройство сигнал что вот нужно вот этот звук сейчас здесь воспроизвести то есть, слышно, я сейчас нажимаю на play, и он даже чуть заранее начинает его воспроизводить. То есть это очень удобная функция, по умолчанию она отключена, но если вы, например, делаете какой-то темплейт, я бы посоветовал вам создать в этом темплейте уже в настройках, чтобы стояла эта установка. Она очень помогает, она очень полезная. И вот позволяет, собственно, решить, решить такую очень важную проблему Она особенно ста, э, становится и важной, когда вы очень много работаете с MIDI Когда вы редактируете какие-то мелкие нюансы И постоянно откатываться куда-то там на такт вперед, на такт назад Чтобы поймать, где же эта нота начинается, чтобы ее услышать Это, ну, мягко скажем, очень удобно Конечно, можно делать фризы, конечно, можно делать баунс э, в аудио э, Но гораздо удобнее и быстрее Вот просто один раз поставить галочку и спокойно работать э, с MIDI проектом и его редактировать, ну что ж, я думаю, что здесь все понятно. В этом видео у меня все. Увидимся с вами в следующих уроках. С вами был Дмитрий Русул. Всем успехов в творчестве, всем пока!